Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Алексей Лазарев, я представляю компанию «Актив». Помогать мне сегодня будет наш очаровательный инвент-менеджер Марина Парамонова. И Добро пожаловать на вебинар rutoken Веб. Курс молодого бойца». На рынке информационной безопасности мы присутствуем уже более 20 лет, представляя такие бренды, как Гордант и «Рутокен». Продукт, о котором сегодня пойдет речь, относится к линейке RUTOKEN и предназначен прежде всего для аутентификации пользователей в сети интернет. Продукт достаточно легок, гибок, чтобы его использовать практически в любых решениях, где нужна надежная аутентификация пользователей. Ну, для начала позвольте мне огласить программу сегодняшнего мероприятия. Итак, первая часть будет посвящена проблемам, с которыми приходится сталкиваться людям при обмене информацией. Мы узнаем, что же такое аутентификация и с чем ее едят. Также узнаем, почему использование логинов и паролей небезопасно. Плюс рассмотрим недавние случаи. Узнаем, как современными средствами можно решить проблему безопасности при аутентификации и почему Routoken Web это надежнее, дешевле и быстрее. Далее мы пройдем по вопросам, связанным конкретно с вашими направлениями в бизнесе и рассмотрим, как наш продукт сможет помочь конкретным случаям. Для этого мы провели небольшое исследование того, чем вы занимаетесь, и описали некоторые кейсы. Эти кейсы представляют собой некую обобщенную модель и, ну, естественно, без упоминания конкретных организаций. Далее последует практическая часть. Мы увидим, что из себя представляет RUTOKEN WEB, чем он отличается от старшего брата RUTOKEN CP, что входит в комплект поставки. Далее мы создадим живой сайт, заведем пользователей, прикрутим к нему аппаратную аутентификацию и с помощью RuTokenWeb, ну дабы показать, насколько это быстро. Пообщаемся мы с вами с токеном через api плагина, познакомимся с нашей демонстрационной площадкой, поковыряемся в исходниках, проведем обзор наших информационных ресурсов и покажем, что где можно взять. Заключительную часть вебинара мы посвятим вопросам. Ну, поехали. В современных информационных системах существуют такие понятия, как идентификация, аутентификация и авторизация. Для многих людей разницы нет, и они часто путают эти понятия, хотя есть достаточно четко сформулированное определение этих процессов. Что такое идентификация? Это процедура выявления некой сущности или идентификатора, позволяющая однозначно определить пользователя в информационной системе. Ну, таким идентификатором может быть номер телефона, логин, e-mail, то есть то значение, по которому система будет считать, что вы – это вы, и обращаться нужно с вами соответствующим образом. Аутентификация – это процедура проверки подлинности данных. То есть, пользователь должен уметь доказывать, что выявленный его идентификатор действительно ему принадлежит. Для этого существуют так называемые факторы аутентификации, о которых мы чуть позже поговорим. Ну, самый распространенный на сегодняшний день фактор – это фактор знания некоего секрета или пароля на доступ к учетной записи авторизация авторизация является результатом аутентификации как процесса и таким результатом как правило является предоставление системы права на выполнение пользователям неких действий ну например там, изучение, изменение статуса своего профиля совершение неких операций от своего имени ну по сути некого идентификатора Таким образом, наиболее распространенная на сегодняшний день процедура проверки пара логин-пароль является разновидностью аутентификации как процесса с последующей авторизацией, то есть входом пользователя в аккаунт для совершения неких действий. Ну, почему это не самая лучшая разновидность? Давайте посмотрим. Там, где есть секрет, всегда найдется и те, кто захочет его украсть. Причем мотивация вора может быть различней. Это справедливо, независимо от того, насколько цена защищаемая информация. Мотивацией может быть банальная жажда наживы, ревность, месть, желание повысить свой собственный статус. Ну и потери, соответственно, могут включать в себя не только деньги, а зачастую и нервы. И Собственно, репутация, которая очень трудно а, собирается и рушится в один момент. Ну, если помните фразу «Иной преступник за любую бумажку на столе полжизни отдаст» вот это из этой же оперы. А, тем не менее, в большинстве случаев утраты пароля виноваты мы сами. Первая и самая банальная причина а, – мы сами сказали пароль. Ну, допустим, поделились с другом домашним паролем от Wi-Fi – и попутно забыли, что этот же пароль действует для нескольких почтовых ящиков наших. Ну, в лучшем случае отделаемся грязными шутками. В худшем можем столкнуться с шантажом со стороны тех, кого считали друзьями. Такие случаи известны. Вторая, самая, наверное, распространенная в сети причина, это ну, ситуация, вернее, то, что пароль мы никому не говорили, но он был слишком слабым. И его по несложному алгоритму подобрали боты сетевые. Ну кто не знает, это такие программки роботы, гуляющие на разных сомнительных ресурсах. Они пытаются залогиниться на аккаунты пользователей, используя самые простые и распространенные пароли. Ну типа 123, 2, 3, FIVA, кверти. Ну также они могут подбирать пароли, следуя нехитрой логике, например, к вашему имени добавить год вашего рождения или год создания аккаунта и сделать попытку логина. Ботов много, работают они быстро и эффективно, и в, в каком-то существенном проценте случаев добиваются успеха. Вот недавние случаи с утечкой паролей крупных провайдеров, Яндекс, Гугл и Рэмблер, они вот об этом и говорят, что если вы посмотрите на базу и посчитаете, сколько раз... Пароль к версии встречается, вы удивитесь. Но, тем не менее, люди их используют. В принципе, даже если ваши пароли большие и сложные, уместить их в голове без специальной тренировки, ну, очень сложно, практически невозможно. Поэтому люди хранят их где попало, на бумажке, флешке, где-то зачастую в каком-нибудь аккаунте с простым паролем. Ну, в браузере хранить пароли также небезопасно, поскольку до недавнего времени, например, в браузерах не было контроля доступа в кэш-пароли пользователя. То есть, если мы, допустим, отвлеклись от компьютера и кто-то другой, ну, буквально на пять минут, кто-то другой залез в компьютер, посмотрел а, в кэш браузера и нашел кучу интересного. Вот. Ну, в принципе, если... У вас на компьютере завелся трояне, специализирующий на паролях, то вам не поможет никакое хранилище, защищенное, поскольку рано или поздно этот пароль проскочит либо с клавиатуры, либо через канал связи. В зависимости от специализации такого троянца ну, вы пароль с большой вероятностью потеряете. Ну и нередкие э, дыры и ошибки в ПО, то есть э, вещи, через которые лежит, может лежать, вернее, прямая дорожка к секрету. Ну, все помнят шутку про китайских хакеров, когда на миллиардный запрос сервер все-таки согласился, что его пароль «Мао Вот эта ситуация, как это не смешно, она тоже достаточно распространена. Э, и какие-то ошибки программы, какие-то, может быть, не предусмотренные техническим заданием аспекты поведения могут приводить вот к таким дыркам, через которые крадется пароль. Ну, разработчики тоже люди, они делают ошибки, часто эти ошибки архитектурные, и зачастую исправлять что-то уже поздно. Ну и, как показывает практика, получить доступ к чужому паролю, в общем-то, достаточно легко. Но, несмотря на это, людям пароли навязывают, ну, следуя общераспространенным стереотипам. Во-первых, это удобно пользователю. Есть такой стереотип. Да, на самом деле это удобно, если у вас на каждый ящик пароль «123». То есть, если у вас там 20 аккаунтов, ко всем из них один пароль очень простенький, да, это вам удобно, но о безопасности здесь можно просто забыть. То есть, один раз у вас этот пароль украли, и вся ваша личная жизнь становится достоянием общественности. Второе глубоко распространенное заблуждение – это то, что это легко для саппорта. Ну, то есть пароль можно быстро поменять, и вроде как все нормально. На самом деле пароли меняют уже тогда, когда что-то плохое случилось. И первая реакция негативная, с которой, которая идет от пользователей в этом случае, с ней вот сталкиваются как раз работники техподдержки службы технического... Ну, да, техподдержки. Есть также достаточно широко распространенное мнение, что другие способы либо дорогие, либо слишком сложные, как для разработчика и для пользователя, либо логистически невыгодны разработчику. Ну, С одной стороны, да, действительно, смарт-карты и токены, если это что-то физическое, распространять достаточно сложно. Для этого нужна специальная служба доставки, может быть, или как-то нужно. Проводить процедуру, да еще так, чтобы эта процедура прошла аудит безопасности. Но в целом затраты на такие мероприятия, они ну, гораздо меньше возможных потерь. И судебных, если что-то вдруг пошло не так, и у пользователей что-то случилось, ну, у различных. То есть лучше перестраховаться, один раз там... Чуть-чуть переплатив, чем потом разбираться с разневанными пользователями, терять репутацию. Ну и, наверное, единственные, кто по-настоящему заинтересован в этом бардаке с паролями, это разработчики. Для них существует множество готовых шаблонов кода. Любая CMS поддерживает работу с логинами и паролями. Есть куча примеров в книжках, в сети. Бери, внедряй, ничего не меняя. Пожалуйста, сыр очень легко, но поэтому, собственно, и имеем такое распространение небезопасной аутентификации в сети. И что же нам делать? Ну, так или иначе, разруливать текущее положение дел приходится нам, безопасникам, и в поиске альтернативы помогло такое понятие, как факторы аутентификации. Фактором может быть тот же самый пароль, то есть то, что мы знаем, Фактором может быть то, что мы имеем, ключ, устройство, смарт-карта, ну что угодно. И, наконец, фактором может являться то, что ну, как бы часть нас, отпечаток пальца, голос, радужная оболочка глаза, пресловутые, ну, любые усы лапы хвост, которых, которые уникальны для конкретного индивидуума. Если в процессе аутентификации мы проверяем несколько факторов, то, соответственно, такая аутентификация является многофакторной. Использование нескольких факторов значительно повышает надежность аутентификации. Практически на порядке, если это в этом чем-то можно измерить безопасность. Двухфакторная аутентификация используется и в ROOTOKEN WEB. У нас... Рутокен первым фактором является устройство Рутокен а в качестве второго фактора знание пин-кода к нему. Ну, все же то же самое, как и в смарт-карте. Теоретически на токене можно было бы хранить множество паролей любой сложности, там, всегда носить его с собой, никому не давать втыкать в компьютер только при необходимости, но это не решает проблему безопасности, так как любой пароль, возникший в системе в открытом виде, может быть перехвачен. В процессе набора или в процессе передачи через канал связи, ну, не столь важно, но перехвачен он рано или поздно возникает в открытом виде в системе. Поэтому безопасники пошли дальше и придумали схему, в которой пароль отсутствует за ненадобностью. А секретная часть в открытом виде никому не предъявляется. Ну, на помощь в этом случае нам приходит так называемая асимметричная криптография, и созданная на ее основе технологии электронной подписи. Давайте посмотрим, что это такое. При такой схеме у человека есть так называемая ключевая пара, состоящая из открытого и закрытого ключей. Открытый ключ раздается всем желающим поддерживать с вами связь, а закрытый хранится в секрете и никому не показывается. Вот классическая схема применения асимметричной криптографии показана на рисунке. Мы видим, что Элис пытается зашифровать сообщение для Боба на открытом ключе Боба, которым он поделился с Элисом. Расшифровать сообщение может только сам Боб на своем закрытом ключе, который он в собственных интересах, естественно, никому не разглашает. Но у схемы с ключевыми парами есть и другое полезное свойство. При помощи закрытого ключа можно подписать некое сообщение посредством специального алгоритма так, что проверить подпись можно только при помощи открытого ключа и убедиться, что сообщение было именно этим ключом закрытым подписано. Вот именно это полезное свойство мы и используем для аутентификации. То есть берем некое сообщение, подписываем закрытым ключом и проверить нас может всякие желающие, у кого есть открытый ключ, с кем мы им поделились. Ну, наиболее известными алгоритмами для этих целей на сегодня являются RSA и ГОСТ. И как происходит аутентификация с помощью электронной подписи. Ну, Во-первых, нам необходимо сгенерировать ключевую пару. Допустим, чтобы авторизоваться на сервере, мы генерируем эту ключевую пару и отправляем открытый ключ на сервер, который будет хранить его в своей базе данных. При запросе на, авториз... на аутентификацию сервер посылает нам некое случайное сообщение, которое мы должны будем подписать на нашем закрытом ключе. Подписанное сообщение отправляется назад, и сервер смотрит, то ли это самое сообщение, что он отослал, и проверяет, соответственно, подпись на открытом ключе, то есть, правильно ли то, что мы его подписали. Если сообщение и подпись верны, то сервер нас, соответственно, авторизует, и мы можем уже совершать какие-то действия в нашем аккаунте. Ну, плюсом данной схемы, основным и главным, наверное, является то, что секрет никому не передается. Закрытый ключ хранится у пользователей и не проходит ни через какие каналы связи, и остается в руках того, кто заинтересован в его сохранностью. Что происходит с токеном, когда мы авторизуемся? Ну, Практически то же самое, за исключением того, что у нас появляется черный ящик в виде токена. То есть ключевая пара генерируется внутри токена, и закрытый ключ находится там же. Извлечь закрытый ключ никоим образом нельзя из защищенной памяти, сделать это не может даже сам владелец. Вот, и открытый ключ мы получаем соответственно из токена при помощи специальной функции API. То есть токен, по сути, это маленький компьютер, у него есть своя ОЗУ, ПЗУ, микроконтроллер, и в нем реализованы криптоалгоритмы, у него прямо внутри. Поэтому мы можем передать в токен сообщение от, от сервера для подписи, и на выходе из этого черного ящика получить уже подписанные сообщения. Защитой же от кражи токена послужит пин-код, который у нас в голове. Не так сложно запомнить 8 цифрок, это гораздо меньше, чем номер телефона. И, собственно, таким образом достигается двухфакторная аутентификация с сокрытием секрета. Ну, достаточно надежная. То есть, по надежности это не уступает решение в плане безопасности системы PKI. То есть PKI это технология Public Key Infrastructure, инфраструктуры открытых ключей, которые широко применяется в системах, где нужна вот именно надежная авторизация, сертифицированная. Это крупные банки, может быть какие-то государственные учреждения. И такие средства проходят сертификацию. Рутокен веб-сертификацию не проходит, но тем не менее является устройством, в котором реализованы практически те, те же принципы на тех же микросхемах, на тех же алгоритмах, что используется в больших системах обеспечения безопасности и обмена информацией. Ну, давайте пройдемся по преимуществам. Первое, значит, секрет не проходит через канал связи, это мы уже упоминали. Второе, закрытый ключ нельзя извлечь никоим образом. Доступ к ключевой паре находится только у одного человека. Вот. Украсть токен недостаточно, нужно знать пин-код. И один токен может хранить множество ключевых пар. То есть, имея одно такое устройство, вы можете завести аккаунты и зарегистрироваться, привязать токен к аккаунтам на многих сайтах, которые поддерживают технологии авторизации с RUTOKEN Давайте посмотрим, как выглядит RUTOKEN Ну, В принципе, выглядит он как обычный USB-брелок в виде флешки и может иметь также форму мини маус дангла которая может быть удобна при работе с ноутбуками и планшетами. Вот. Поставляется токен в комплекте со scratch-картой, на которую указан пин-код. Также на карте есть пак-код Personal unlock Number, который помогает разблокировать нам устройство, если мы сколько-то раз ввели неверный пин-код и код восстановления. Данную карточку рекомендуется хранить в надежном месте. И если вы не меняете коды, то лучше дай где-нибудь ее в сейфе, может быть, или в каком-то надежном, там, где никто не может ее посмотреть. Ну, да, и про ключ восстановления. Давайте немножко пару слов я скажу про механизм восстановления. Механизм восстановления был придуман на случай утери токена. Работает он ну, в принципе, по аналогичной схеме, что и авторизация по токену, только без токена. На токене в процессе производства записывается открытый ключ восстановления. Соответственно, на карте печатается закрытый ключ от этой пары. Естественно, эта пара уникальна для каждой карточки и токена никак, никоим образом не пересекается с теми ключевыми парами, которые уже есть на токене. Ну, вернее, могут быть на токене. Если механизм восстановления используется, то в процессе регистрации пользователь открытый ключ считывается из токена и записывается в базу данных сервера. Потеряли токен, ну не беда, можете авторизоваться по закрытому ключу, взять монетку, стереть его с вернее, защитные слои с поля ключа скрэйч-карты и э, авторизоваться. То есть все вычисления криптографические в этом случае будут происходить не на токе не а в компьютере. Ну, отмечу, что не стоит злоупотреблять данным механизмом, поскольку все-таки секрет здесь так или иначе появляется в открытом виде на компьютере пользователям. И сделать, делать такую авторизацию рекомендуется в экстренных случаях, когда действительно потеряли токен, нет другой возможности зайти на аккаунт, стерли защитный ключ, защитный слой, защитный слой со скретч карты ввели закрытый ключ, тут же привязали к другому токену аккаунт ваш, и про этот, соответственно, код забыли. Можно его поменять в любой момент. А, нет, стоп. Поменять вы можете только на токене. На сайте вы можете только попросить администратора, чтобы он вам эту возможность отключил. Что рекомендуется в принципе делать после того, как вы восстановили доступ. Ну, реализация этого механизма в принципе не обязательно. И делается по усмотрению разработчика. То есть, если он опасается, что карту могут украсть, он просто не реализует данный функционал и работает, как ни в чем не бывало, только с токеном. Ну, работа с токеном во многом напоминает работу смарт-карты, по сути, являясь другим воплощением этого устройства. Преимущество токена перед аналогами можно выделить следующее. Во-первых, мы используем в токенах наших только признанные компетентными органами алгоритмы электронной подписи и подсчеты хэш. Ну, Хэш-функцию, если кто не знает, это такой алгоритм, который позволяет получить отпечаток сообщения. Например, из большого сообщения получить 300. 32 байта уникального какого-то, уникальное значение, 32 байтовое, которое будет характеризовать данное сообщение, то есть контролировать его целостность. Если мы изменяем хоть один бит в нашем сообщении, то хэш, соответственно, будет другим. Восстановить из хэша исходное сообщение невозможно, такое преобразование является только односторонним, поэтому хэш-функцию можно с успехом применять для подписи, например, очень больших сообщений. Дело в том, что асимметричная криптография достаточно требовательна к вычислительным ресурсам. И поэтому, допустим, подписывать на закрытом ключе большое-пребольшое сообщение невыгодно с точки зрения, ну, на это просто очень много времени уйдет. Гораздо быстрее посчитать хэш. Хэш считается симметричной функцией, происходит достаточно быстро, то есть считаем хэш, подписываем сообщ... не сообщение, а хэш, и по стойкости это фактически то же самое, что если бы мы подписали большое сообщение. Так как токен устройства не очень быстрое, то выгоднее гораздо подписывать хэш. Ну да. Что еще хочется отметить? Ну, помимо разных форм-факторов, которые вы видели на картинках, RUTOKEN Web, в отличие от своего собрата, например, большого RUTOKEN CP, не требует никакого дорогостоящего ПО или драйверов. А все, что нужно, это нужно скачать плагин для браузера. То есть вы приобрели токен, воткнули его в. Компьютер, дальше зашли на наш сайт, скачали плагин, и клиентская часть у вас практически готова к тому, чтобы начать авторизацию по токену. Это мы с вами все увидим в практической части. Также увидим, что API веб достаточно легко. Оно состоит из 10 функций, из них 3-4 функции, которые нужно будет вызвать, чтобы что-то посчитать, что-то подписать. Остальные ну, фактически сервисные функции. То есть освоить это средние квалификации разработчику, ну даже низкой квалификации будет достаточно легко. А какие средства программные поддерживает ROTOKENWEB? Ну, во-первых, это основные наиболее распространенные операционные системы такие как Windows, MacOS и Linux, и самые распространенные браузеры. То есть это Firefox, Chrome, Opera, Safari. Вот. Ну, помимо плагина самого, для обращения к токену можно использовать библиотеку PTCS. Ну, Это, наверное, будет полезно тем, кто... Хочет пользоваться токеном не из веб-приложений, а из любых. Ну, например, C++ или Delphi. Такая возможность тоже есть. И, может быть, в следующих вебинарах мы с вами рассмотрим, как это делается. Так. Ну, функционал плагина самого RUTOKEN.WEB достаточно прост. Он реализует небольшой совершенно спектр операций, которые необходимы для работы механизма аутентификации. Ну, первая группа операций ⁇ это поиск устройства и подключение ему для последующего общения с ним. Также есть функция генерации ключевой пары, которая необходима нам в момент регистрации. Собственно, получение открытого ключа можно к этой же группе отнести. Сама электронная подпись данных, которые происходят внутри токена, об этом не следует забывать. Это главная как бы, такая маркетинговая фишка нашего устройства. Ну, также есть функции подсчета хэш, функции работы с контейнерами, то есть это получение того же открытого ключа из контейнера, удаление контейнера. Ну и в принципе все. Вот, вот вам буквально четыре функции нужны для того, чтобы реализовать ä, <coughs> общение с токеном. И причем ну, практически во всех сценариях они будут использоваться. То есть первый сценарий ⁇ это привязка аккаунта к токену. Вам необходимо будет найти токен, подключиться к нему и сгенерировать ключевую пару. Ну, плюс получить открытый ключ, отправить на сервер. Для авторизации будет достаточно просто по имени контейнера вызвать функцию подписи сообщения, которую мы получили от сервера, и отправить его обратно уже средствами HTTP. Вот. Ну и прежде чем перейти непосредственно к практической части, давайте разберем обещанные кейсы, где может использоваться ROOTOKEN WEB. Ну... Самое первое, что приходит в голову, это различного рода финансовые организации, банки, биржи, торговые площадки. Многие из них, если не, ну, не большинство, имеют онлайн-банкинг и всякие средства взаимодействия через интернет через онлайн доступ. Ну, давайте представим, что есть у нас небольшой банк, и мы хотим улучшить качество и скорость обслуживания клиентов за счет ведения онлайн банкинга. В крупных банках процесс аутентификации выглядит следующим образом. Мы заходим в личный кабинет банка, набираем логин и пароль, и если банк хороший, то он дает возможность нам использовать второй фактор аутентификации в виде дополнительного СМС с кодом, с каким-то, либо одноразового пароля, который можно найти на карточке. Стерли защитный слой, или пароль. То есть этот пароль каждый раз нужно использовать, когда мы логинимся на наш аккаунт и совершаем какую-то финансовую операцию. Ну, само подключение таких сервисов, как UTP или One-Time Password, когда мы вводим одноразовый пароль, и смс сервисов не говоря уже о них оно достаточно дорого это и специалисты и сложный саппорт который стоит немалых денег ну и плюс надо платить провайдерам этого дела всего я думаю тоже недешево просто дать и пользователю логин и пароль мы не можем ну, потому что его наверняка уведут методом фишинга а подделки под сайт банка будут плодится, как грибы. То есть, фишинг, для чего это делается? Ну, есть такое понятие, как фишинг, это когда мы случайно ошиблись в наборе URL-банка, сайта банка, и попали на сайт, который выглядит тут точно так же, абсолютно ведет себя похоже. То есть, мы идем как бы в личный наш кабинет, вводим туда логин и пароль, они у нас утекают в неизвестном направлении. Если у банка нет второго фактора, то, соответственно, ваш онлайн-кабинет может, не может, а совершенно точно, на него залезут и украдут у вас деньги, поскольку это очень легко сделать. Ну и теперь представим, что у нас есть RUTOKEN-web, по которому клиент входит на сайт. Ну и что, он зашел, допустим, ошибся набором, зашел на сайт этого как бы, ну, так называемый фишинговый сайт, и ничего плохого не произошло. То есть, да, там получили они открытый ключ, и ничего страшного, при этом закрытый ключ остался в токене, ничего страшного не произошло. То есть, подписать они ничего не могут от вашего имени. В этом, как бы, и есть основное преимущество. Ну, помимо этого, есть... В веб факт подтверждения операции, то есть, если нам, допустим, нужно совершить платеж, мы также можем запроси, запросить токен подписать некое сообщение, которое мы ему отправим с сайта. И так можно делать при совершении любой значимой операции. И фактически токен здесь играет роль банковской карты со встроенным считывателем. Поэтому, используя RUTOKEN Web, вы. Поможете клиенту сберечь деньги и а, спасти репутацию банка, оградить ее от всякого рода посягательств а, со стороны злоумышленников, коих может быть много. А, вторая ситуация. Ну, мы привели из, из мира медицины. А, представители этой сферы деятельности у нас тоже на вебинаре регистрировались. Поэтому для них такой кейс. Представим, что некая крупная клиника представляет своим врачам онлайн-доступ к своей базе данных, ну, допустим, из дома. Делается это, допустим, с целью оказания своевременных медицинских услуг пациентам, ну, которые проходят лечение в этой клинике. В том числе, там, допустим, можно корректировать историю болезни, как следствие... Там, менять терапию, назначать какие-то лекарства удаленно, чтобы клиент получил своевременное качественное обслуживание. Ну, если на таких сайтах медицинских используются логин и пароль, то, соответственно, их несложно украсть. Ну, пароль несложно украсть. И вот представим ситуацию, что да, действительно, пароль украли. Что же происходит? Во-первых, мы как злоумышленники, если мы, допустим, украли пароль, мы получили, во-первых, доступ к персональным данным пациента, поскольку любая учетная запись их должна содержать в медицинском учреждении. А второе, это то, что мы получили безнаказанную, ну, не то, что безнаказанную, а возможность корректировать терапию. То есть смотреть, чего пользователю, ну, вернее, клиенту назначили, и допустим, не дай бог, что-то мы изменили, и это привело к каким-то трагическим последствиям. Вот, поэтому, используя RUTOKEN WEB, клиника ограждает себя от такой возможности. Ну, Во-первых, кроме врача, который знает пин-код, никто ничего не сможет сделать. То есть залогиниться, если это какая-то серьезная, серьезная манипуляция с историей болезней, требующая корректировки терапии, то, соответственно, можем лишний раз запросить пин-код для токена. Вот. Поэтому здесь надежность она играет существенную роль и позволяет нам не только персональные данные пациента спасти, но и жизнь может быть даже. Вот. третий кейс. Ну, он вот прямо из жизни. Пришел ко мне как-то друг, работающий в крупной автомобильной корпорации, и жаловался, что продажи каталогов запчастей, которыми они там они распространяют среди дилеров, среди, может быть, автосервисов, они как-то вот упали. Ну. Начали мы искать и, собственно, нашли. Оказалось, некие ушлые ребята организовали подпольную контору по продаже лицензионных ключей и онлайн-паролей вот крупным каталогам крупных автопроизводителей. Ну, вы их все знаете. Они, как бы, такие ребята достаточно богатые. И, может быть, для них это небольшие потери. Но все-таки, если официальная подписка стоила где-то у них ну, порядка в среднем 15 тысяч рублей, то вот эти ребята, они продавали, потом перепродавали, вернее, логины и пароли за тысячи рублей. Естественно, клиентов у них десятки, затраты перекрываются с лихвой. Ну и, соответственно, у небольших автосерверсов и магазинчиков экономия у автогиганта, ну, пусть незначительные для него, но все же потери. Ну, для менеджера это вдвойне обидно поскольку это его проект и он его курировал вот. и вот, допустим внедрив вот в такую схему рутокен веб вы можете лицензировать доступ к вашим каталогам ну просто основываясь на том принципе что один токен это одна лицензия то есть раз, размножить токен злоумышленник никаким образом не сможет Соответственно, никто перепродать ваш логин и пароль тоже не сможет. То есть, один токен, один доступ. Одновременно, соответственно, один работающий менеджер. Ну, такую схему можно применять где угодно. Это и, допустим, распространяет многие базы данных законодательства. Ну, те же Гарант, Консультант Плюс когда-то были... Вот, это можно использовать в образовании для доступа к каким-то онлайн-материалам, университетским, школьным, любым. А, ну, соответственно, информация о рынках, доступ к каким-то торговым площадкам, каким-то может быть информационным порталам, ну, тот же может быть там, не знаю, рейтерс. <coughs> Все это может работать и работать надежно. То есть разного рода подписки, пожалуйста. То есть, никто вас в этом не ограничивает. Вот, кстати, был а, недавно случай, когда в одном крупном СМИ запустили фейковую новость. То есть, тоже так же украли пароль, и, по-моему, там была новость об отставке то ли Якунина, то ли еще кого-то. Ну, крупного чиновника, соответственно, люди из соответствующих органов очень долго... Искали, как такое могло, могло произойти. Ну, просто произошло это потому, что такие вещи, как новостные статьи, должны постить авторизованные люди. То есть те, кто, кому это нужно делать. И Веб, в общем-то, помогает нам в этом. То есть, если мы выдаем человеку токен, мы знаем, что ID этого токена связан с его учетной записью. Пин-код знает только он, и, соответственно, если от него какая-то информация идет, то мы можем всегда найти концы. И никому, ни перед кем не нужно будет оправдываться, вот берешь человека и с ним разбираетесь уже конкретно. Вот, ну, в принципе, да, вот законодательство, образование, СМИ, финансы рынки, все вам позволяет. Все это позволяет использовать надежную аутентификацию через RUTOKEN Web и не знать проблем. Каких-то репутационных, финансовых потери, этого всего можно избежать. Ну, собственно, давайте перейдем теперь непосредственно к практической части.